План-факт. План-факторный анализ. В этом видео поговорим о нем. Меня зовут Николай Ившин. Ты на канале финансы предпринимателя. Я руководитель компании Агентства финансовых директоров. Обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Погнали! Итак, план-факт. У нас есть какой-то факт, и мы что-то планируем. И это что-то заключается в тех показателях, которые мы планируем. Например, у нас есть определенный месяц. Пускай будет январь. Мы планируем, сколько у нас будет выручки в январе. И потом у нас заканчивается январь, и у нас есть определенное количество выручки. Если мы сравниваем количество выручки, которое у нас есть по факту, с количеством выручки, которое мы планировали, у нас есть какие-то разногласия. Например, мы планировали выручки 10 миллионов, а у нас там, допустим, 8. То есть на 20% выручки меньше, чем мы планировали. То есть план-факторный анализ показывает нам разницу в 20% минусовую от нашего плана. Дальше мы проходимся по себестоимости, а дальше выручка минус себестоимость, валовая прибыль. То есть валовая прибыль мы планировали, например, миллион, а у нас 500 тысяч. Дальше мы можем планировать долю валовой прибыли в выручке. Ну, например, то, что обычно мы продаем товар за 100 рублей, и наша рентабельность в этом товаре 20 процентов. Но в январе что-то случилось, и у нас и выручка упала на 20 процентов, и эта рентабельность с 20 упала, например, на 15 процентов. А может и возросла. Дальше у нас есть постоянные затраты, они же общие затраты. Когда у нас, например, на аренду офиса одно число, по факту другое. Когда у нас оклады сотрудников одни, по факту другие и мы планируем выручку себестоимости валовой прибыль например в разрезе всей компании можем дополнительно смотреть выручку себестоимости валовой прибыль в разрезе каждого филиала отдельно каждого Менеджера, каждого сотрудника, каждого прораба отдельно. То же самое касается постоянных затрат, если их можно привязать к какому-то направлению. Дальше мы можем запланировать наши дивиденды. Ну, например, мы забираем 100 тысяч рублей дивидендов себе, либо мы забираем процент от чистой прибыли. Ну, например, 80% мы забираем от чистой прибыли себе. А этот показатель тоже можно планировать и смотреть, сколько по факту мы забираем. Дальше мы можем планировать наш бюджет и смотреть, куда мы тратим деньги и совпадают ли наши лимиты например в какие-то новые инвестиционные проекты будь то покупка автомобиля недвижимости или просто информационных технологий в виде crm систем сайтов какого-то теста трафика и так далее вопрос какие статьи ну например тест трафика либо реклама к чему относить да почему они должны относить к постоянным затратам либо переменным либо к инвестиционным в управленческом решении остается за тобой дорогой предприниматель а на тону и управленческий то есть он затачивается под Тебя. И план-факт затачивается тоже под тебя, как и вся управленческая отчетность. Планируй деньги правильно, чтобы там была чистая прибыль, чтобы эту чистую прибыль можно было взять себе, часть оставить в компании, потому что а, они приумножаются в геометрической прогрессии. Обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик. И обязательно переходи на канал, там очень много примеров управленческой отчетности, план-фактов и много-много инструментов для управления финансами твоей организации.